Эльшат Гафуров принял участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамснефтехим». Встреча началась с церемонии запуска в эксплуатацию производства изобутилена, созданного в том числе благодаря усилиям ученых Казанского федерального университета. В часть инвестиционных проектов Казанского университета предприятия давно и эффективно сотрудничают, внедряя в производство новые технологии. В частности, группа компании «Таиф», которая принадлежит и «Нижнекамснефтехим», инвестировала в научные разработки через строительство нового лабораторного корпуса Химического института КФУ. В 2011 году при участии президента Республики Татарстан Рустама Миниханова состоялась закладка фундамента нового корпуса Химического института имени Бутырова КФУ. В фундамент были заложены три монеты. Первая монета начала 19 века, вторая одна 1953 года и монета 2011 года. Годы закладки первого камня в основании нового здания. Использование исследований по внедрению новых катализаторов группы Ламберова химического института имени Бутлера Казанского федерального университета производство производстве Нижнекам с нефтехим привели к созданию совместной катализаторной фабрики. Запуск состоялся в октябре 2017 года. Данное событие – итог большого пути, который пройдет в тесном взаимодействии ученых Казанского федерального университета с научно-техническими службами объединения Нижнекамснефтехим, группы ТАИФ, а также Министерство образования и науки Российской Федерации. На сегодня сотрудничество выстраивается между лабораторией акцентционных и каталитических процессов КФУ и ПАО нефтехим. Целью работы является разработка и промышленная реализация высокотехнологического производства отечественных катализаторов, внедрение в их в промышленную практику и модернизация существующих технологий синтеза изопрена. На сегодня сотрудничество устраивается между лабораторией ассапционных и каталитических процессов КФУ и ПАУ нефтехим. Целью работы является разработка и промышленная реализация высокотехнологических производств отечественных катализаторов, внедрение их в промышленную практику и, и модернизация существующих технологий синтеза изопрена. Новое инновационное производство является очередным ярким примером эффективной совместной деятельности коллектива предприятий и ученых Казанского университета. Искренне поздравляю акционеров и трудовой коллектив Нижнекамстефтихима с этим знаменательным событием. Диана Шилова, Универньюз.